я через стенку за, не сказал, за и пошел. В натуре, че за чипс. Вот так вот, надо же сделать. Все, вот, отлично. Вот так вот, отлично. Вот так вот, бимба Че, пацаны, залетайте 05. 05. Есть кто-нибудь? Вот иди, пацаны. Go. Go, go, go. 85 на стриме заходите, пацаны. Айди 993 337. Вот, отлично. Все, все, все, отлично, все. Да, братан, конечно. Короче, я пароль 05, 05 сказал, но сам другую сделал. за это никто не заходил. а Я думаю, что за херня? Думаю, думаю, что такое. А ты что берешь? В полную контроль точь играем. О, давай. а да ты меня убил. Так. Братан, ты без меня не потянешь, брат. Сейчас смотри, что ну, они с тобой -то сделают. Контроль, если, если что то в полном контроле, я убил, чего. Ну, ну, да, да. Я тоже что-то посмотрел и что то не охранел. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Пау. А, Давай, пау. В полном контроле тоже а интересно играть, нет? просто надо поймать пау пау пау эх я, я лечусь ну-ка пау оп есть, а есть попадание есть пробитие. ботан, я сейчас тебе покажу грязь ему так. там не в голову. так, дробаш, да, взять? дробаш опа не, nee, всё, не убивай это чё-то как было не-не савэма надо да, ботан, да да им, да им тогда вообще пиздец настанет Где... Блять. Малой. Yeah, yeah, yeah. Да, Да. Тут oh, sure, sure, cool. oh вот за это. О, да. Чего Денку всю шуку дал? О, я уже через стенку за... Че ты не сказал, за ебаш ⁇ л. А, хотя... Yeah. Это же не Twitch. Пау. So ой-ой-ой он с рабаша, упал братан пусть не делает больше так потому что тут киберспорт, киберспортсмены да да да Я хахахахахахахаха я прохожу, тебе могу показать, Карма, карма, брат, карма. Так, ПП Нет, э, вот драпа Пау. Отсюда Челик на районе. Это называется опасная игра. Это... И опасный челик на районе. Отсюда хоп, обороточка и пау! Обороточка, пау! как как как я ему сейчас как как как я ему дал хаспино Вот то играть я полный он вот тут вот он лежит лежит скучивайся пофиг полный контроль что я брат интересно полный пол Бежим. Никто... а он с дробаша все пока а почему он не умирает опять что мне вот так вот вот так вот мне кажется будет, будет идеально я сейчас настрою вот так вот вот так вот будет идеально а то мне не хватает вот так вот должно быть идеально давай давай разносю их я сейчас покажу что такое настоящая игра настоящая игра настоящего злодея а он с кем играет, бро, я играю с азамычем <звязать> ой й й й как хорошо ты ему дал. Бы я. й-й, офигеть! Офигеть! Братан, вот ты знаешь аж что будет с тобой, да? Офигеть, Блин, чё я за моросню сделал? Пока, малой! Где этот малой? Малорик. Я... Я думал... Прикинь, добро. Да, а... Завтрак заказать. Чуть так. Все, да, давайте перед... других позовем, да? Ага, сюда залетаете.